Сейчас. я предлагаю вам настроиться на возможно да у вас есть какие-то ситуации связанные с тем что вам где-то не хватает веры в себя не хватает вот этого внутреннего доверия самой себе вот прямо сейчас вы сможете сейчас поработать с этими ситуациями для этого вам нужно просто будет побыть медитации присутствовать здесь и сейчас, довериться себе и пойти в этот процесс самой собой с восстановлением вот этой гармонии. И восстановлением. мы сейчас будем заниматься тем, что внутри вас вы снова вспомните, что такое состояние доверия, веры в себя, и дальше это состояние доверия будет работать на вас и на то, как вы воспринимаете мир и как мир воспринимает вас. Поэтому сейчас, возможно, вам нужна где-то поддержка, да, что-то такое. Поэтому прямо сейчас мы будем переходить к медитации. Так, устройся удобно. Расслабься. Сделай глубокий вдох. Закрой глазки. И сделай Выдох. Почувствуй, как расслабляются твои ноги, твои ноги расслаблены, расслаблены лодыжки, расслабляются икры, бедра, расслабляются ягодичные мышцы, расслабляется спина. Расслабляются твои руки, твои кисти, локти, твои плечи расслаблены, расслабляются предплечья. Твои руки полностью расслаблены, расслабляется живот. И грудная клетка расслабляется шея, и голова, расслабляется твой мозг, и твое сознание, и подсознание помогает тебе в этом процессе. И сделай глубокий вдох и выдох. Твое тело полностью расслаблено. И еще раз сделай глубокий вдох и выдох. Почувствуй, как расслабление заполняет все твое тело. Еще раз сделай глубокий вдох и выдох. И почувствуй, как по твоим ногам из центра земли течет приятная теплая энергия. И почувствуй, как внутри тебя, внутри твоего тела зарождается маленькая. Яркая звездочка, как искорка. И эта искорка веры и доверия. Эта звездочка становится ярче и зажигает вокруг себя новые звездочки. Каждая новая звездочка зажигает еще одну новую. И эти искорки находятся в каждой клеточке твоего тела. И ты дышишь. И на каждом твоем вдохе эти искорки становятся еще ярче. При каждом стуке твоего сердца эти искорки пульсируют и зажигают новые. Почувствуй, как в твоем теле восстанавливается доверие. Восстанавливается вера. И постепенно этот процесс охватывает все твое тело. Почувствуй это в каждой своей клеточке. Почувствуй эту энергию доверия. Это состояние доверия к себе, ко всему миру. И эти искорки, эти звездочки, сливаются друг с другом и усиливают это состояние, усиливают состояние доверия к себе, восстанавливают связь с твоей душой, восстанавливают связь с твоей интуиции. Помогают тебе настроиться на твой внутренний голос. Ты в абсолютном доверии. Почувствуй это состояние. Почувствуй эту мощь эту силу веры в тебе. Почувствуй себя целиком. И сейчас ты можешь вспомнить ту ситуацию, в которой тебе была нужна поддержка и доверие. Обратись к этим. Искорка к этому потоку доверия и попроси помочь тебе в этой ситуации. Попроси создать образ, который поможет тебе в этой ситуации. И сейчас ты чувствуешь этот образ, ты его видишь во всех красках. И твое доверие усиливается. Твоя вера в себя усиливается. И ты чувствуешь, как вся Вселенная тебя поддерживает. Подсказывает, шепчет, помогает тебе слышать себя. Помогает тебе доверять себе. Доверять своей душе. И в этом состоянии рождается еще большее доверие. И весь звездный поток в твоем теле усиливается. И заполняет все планы твоего Я. Это доверие в твоем теле, в каждой клеточке твоего тела в каждом атоме, в каждом электроне и протоне, во всем твоем естестве, в каждой клеточке души, в каждой клеточке сознания. Доверие присутствует во всех твоих состояниях. И все твои тела, все твои части напитываются этим потоком доверия к себе и ко всей Вселенной. И ты чувствуешь наполненность. Запомни это состояние абсолютного доверия, веры в себя. Истинного, истинного знания. Сделай вдох и выдох. Почувствуй, как это доверие в каждой клеточке твоего тела, в каждом вдохе и выдохе. И чтобы еще больше почувствовать доверие и усилить его, поблагодари Вселенную. Мысленно или вслух скажи ей следующее. Я часть тебя. Ты часть меня. Мы состоим из одних и тех же молекул, из одних и тех же стихий, из одних и тех же энергий. почувствуй эту взаимосвязь со всей Вселенной и поблагодари ее. Я благодарю тебя за любовь, за счастье, за радость, за партнеров, за детский смех, за зеленую травку, за солнце, за птичек, за животных, за все живое, что меня окружает. Я благодарю тебя за жизнь, за каждый день, за то изобилие, которое я впускаю в свою жизнь, за планету, за родителей, за родных и близких за друзей и единомышленников, за тех, кто меня поддерживает, за небо, за звезды, за галактики. И я благодарю Тебя, Вселенная. Почувствуй отклик от всей Вселенной. Скажи ей, ты – это я. Я – это ты. И я благодарю тебя за то, что меня развивает. Мы состоим с тобой из одних и тех же молекул, из одних и тех же стихий и энергий. И сделай глубокий вдох и выдох. И почувствуй сейчас твой новый уровень доверия к себе и ко всей Вселенной. Почувствуй эту поддержку. Почувствуй связь с Землей. Почувствуй, как Земля тебя поддерживает. И поблагодари ее за это. И сделай глубокий вдох. Почувствуй еще раз это состояние глубокой веры и доверия в себя. И Сделай выдох. И постепенно возвращайся в свое тело. Состояние здесь и сейчас. Возвращайся в себя. В наполненном состоянии, состояние доверия и веры в себя и весь мир. С этого момента ты можешь каждый раз обращаться к самой себе, ко всей Вселенной с просьбой о помощи, поддержке. И она всегда будет к тебе приходить. И еще раз. Делай глубокий вдох и выдох. Почувствуй свое тело. Почувствуй свои ручки, ножки. Потянись. Улыбнись всему тому, что тебя окружает. Улыбнись себе новой. Ну что ж, мои хорошие, я буду вам очень благодарна комментариям под этим видео о том, как прошла медитация. На этом на сегодня все. Я благодарю вас за внимание. С вами была Ксения Глебова, клуб «Драгоценная женщина». Подписывайся на нашу рассылку, на наш канал, и тогда ты будешь в курсе всех последних событий.